Начинается игруха, да? Веселье и азарт. Приветствую на канале Плей. Мы продолжаем играть. Evil White хин White Hunt. Как я не знаю, как правильно читается. Но тем не менее, вот в нем мы и продолжаем играть. Так, у нас как по традиции всегда в настройке управление не знаю почему управление спрашивается да, вот так и продолжим ой так зерно прорастет не зерно простаты чуть ли не прочитал Давай. Что видно? Господи, он ходит один. А их, кстати, не убить так это. Где спалива к ним не подкрасться? Так, ладно. Ты совсем дебил. Так. Ой. Ладно. раз у нас там ясенько понятненько господи все три патрона я потратил на них гораздо больше Ага, то есть это одно и то же понятно а ну хотя линейная игра -то. на что я рассчитал Так дело не пойдет. где у меня? Пока есть возможность, слушаю, уж воспользоваться, потому что навряд ли я сюда обратно приду. А что ее томать-то? Давай, подожгу, тебя. посмотрю, что с, с тебя можно взять. Знай, бы еще в каких трупах что есть. Таких ничего нету. Да. Так. Ну как мы запарили? Гореть и падла. Так, только давайте-ка посмотрим. Тут у меня ничего нет. Тут тоже. Давай теперь ты будешь двоечкой. Ой. Собираем. Всех их вместе. Соберем. Соберем. Кстати, он узнал, что. Наконец-то финальная серия покемона вышла. Ладно, не знаю, чем это закончилось. Потом... Так. Ой ой, ой ой ой ой ой Оставь кота. Он хорошо там лежал, так, щуша. Тебе его не жалко, что ли? Я понимаю, что у вас любовь, тем не менее, не надо его тюркой хорошую. вот так же. Ашакард. Суфру. Зал хотя нет, тут -то. просто таскать, чтобы понежиться. Пойдем. Так. Давай, попробуем. Что из тебя выйдет Вообще ничего. Плохо. Не, не, не, не тот. Вот этих вот до хренища. зарядка у него там это я не пойму вот эти стрелять. без чего-либо участия Ой, ой ой Так, надо пробегать. Так я понял. Минутку. Так, инструментов мало. Эй, заморозка только одна. Ладно. Беги тогда уж. тут видим господи у меня что-то с патронами это проблема вообще ну как проблема беда я бы даже сказал пролазь интересно сколько эта игра длится по идее так сколько эпизодов -то? Ладно, да, начнем с простого вот с этого. Вот тут есть. О, ха -ха. Давай слушаем. У подопытных 25 и 33, а теперь еще и у номера 55 обнаружена аномальная мозговая активность. Общим фактором у всех трех является диссоциативное расстройство идентичности. Эксперименты на префронтальной коре привели к разрушению чувства идентичности. Были и неожиданные результаты. Суицидальные мысли альтернативных личностей, выраженные в виде атак на основную личность, по мере того, как угасало самосознание, начался своего рода стазис. Словно кто-то сшил двух существ, и теперь они вынуждены жить вместе, ненавидя друг друга. Восхитительно. Во, восхитительно-то, блин. Отец. Даже не знаю, жалеть это или нет. Давай сюда. Твою да. Еще. Какие-то то ли дети, то ли какие-то... Что за шпак подожди вот так вот иди сюда Обгадноч, Так. Здесь у нас что-то ничего нету за, за стеной. Так, ладно. Сколько патронов осталось -то у нас там? Два патрона. Два. Так, куда-куда, или туда. -куда. <смех> Загон их он прямо. Надо будет опять их топтать. Этих мелких. Нету я даже не знаю, как правильно их назвать теперь. понятненько ой, ой, ой, ой, ой, ой. сзади ворот позакрылись, нет? по-моему, да, вон три вылезли, нет? а, нет понятненько, не выходит Поехали до сюда не выходит ни черта. Это все моя арда, салавота позорная. Все. Крысы мертвы только остались. Ой. Подождите, не то зарядил. Вот эту надо было. подожди никто не убежит кто тут? О, собрали на да. пролась пролась пролась не стесняйся проходим видит, наверное быстро не может быть игра сама по себе по прохождению что я убитого должна быть с этим умника еще три там должно быть это вообще кошмар понятненько ладно ничего такого нет записка из пещеры я зашел слишком далеко и конечно попал в ловушку софия столько раз просила меня остановиться но я так хотел еще на шаг приблизиться к истине. Я знал, что будет трудно, но я же был так близко к загад... к разгадке. Я обратил внимание, что из-под двери немного дует. Наверное, она ведет наружу. Пластины, которые я нашел, похоже, подходит к углублению. Возможно, это ключ. Но какой стороной его вставлять? Вероятность 50 процентов. А я хожу здесь уже целую вечность, не в состоянии сделать простейший выбор. София, если я выберусь отсюда, то обниму тебя и скажу, что ты была права. Я никогда не отпущу. Если так не сделал, по-другому сделай. Так, ладно. Так. Мы поймем из себя ключ. Или чего там у тебя есть? А смотри. Не понял. Это они обратно зашли. Окровавленная пластина. Странная каменная пластина с обеих сторон. вырезаны лица. Одна сторона в крови. Так. Вот какая сторона-то нам нужна. Так, стрелки. Крови. Значит, он вот так вставлял и кровью его забрызгало. Значит, надо вот так вставить. Вот так, правильно. Потому что кровь, когда убила кровь уже брызнула на пластину. Вот тебе и логика. Все думают, зачем она нужна. Зачем в школе учиться. Да хотя бы только ради вот этого, чтобы не быть тупой курицей. Простое, логическое умозаключение. Да, голова не для того, чтобы в нее есть или чтобы шапку носить, а чтобы еще и думать иногда. Так, это какой то что в прошлое попадаю что за волны расходятся я попадались ну да Ага, я только в больницу попал ну, ничего страшного ладно фрагмент вот так зашел фрагмент взял случайно Куда? Вот так вот по больнице бы хрен хотя было да дело в Екатеринбурге была там зеленая роща и там заброшенная больница. А вот там тогда лазил. Было дело. Приходилось. Ну смотрим. Док. Док, что за хрень творится? У нас нет времени. Нужно обратить процесс, только так мы сможем его остановить. Кого? Этого Рувика? Кто он такой? Извините, мне надо кое-что найти. Я не смогу помочь, если вы будете темнить, док. Ведь вам нужна помощь. Он. Мы. Мы работали над одним методом. Как бы это сказать? Это... Как объединение разумов. Сознания на электрохимическом уровне делятся всем: эмоциями, воспоминаниями, ощущениями. Напрямую, это уникальная разработка. Она изменит психологию, фармацевтику, да и сами сознания. Серьезно? Это же ебаный кошмар. Я не говорил, что система идеальна. Особенно при таком нестабильном хозяине. Супер. Значит, ваш коллега псих. И мы все у него в голове. Не совсем так, нет. Все мы вносим свой вклад. Но сознательно влияет только он. Что ж, если вы его знаете, что ему нужно? Ну, это просто теория, но... По-моему, он хочет нас убить. Конечно, вы надеялись. Привет, Конечно, он вас убить хочет. Мост В колючей проволоки. Оставь кота. Оставь кота. Доктор. Динозаврик. Хорошенький. Беги. Беги. Так. Опа. Что-то подобрать? Я подберу на всякий случай. Читаем. <как> Записка из лаборатории. Подопытный 18. Подключение начала процедуры. 2.45. Замечена аномальная мозговая активность. 2.58. Остановка сердца. Реанимация невозможна. Подопытный 19. Подключение начала процедуры. Час 24. Замечена номальная мозговая активность. Час 48. Остановка сердца. Реанимация невозможна. Подопытный 20. Подключение начала процедуры. Час 43. Замечена нормальная мозговая активность. Активация так реанимация невозможна. подопытный так возглавь остановка сердца реанимация невозможна. подопытный так реанимация невозможна. подопытный 23 подключение начала процедуры так 331 замечена аномальная мозговая активность пульс частота дыхания кровяное давление температура повышаются подопытный пришел в сознание стабилизация жизненно важных функций наконец -то. Короче, получилось у них даже не знаю. Порадоваться за них или, или как? Блин. Здесь у вас что? Ну, давай еще раз по Дневник Себастьяна Кастеланаса 16 июня 2009 года. Утром мы впервые отвели Лили в детский сад. Она смелая девочка. Быстро привыкает к новой обстановке. Три последних года для Майеры. Благословили ее Господь. Были нелегкими заботиться о маленьком ребенке, это ведь тяжелая работа без выходных и отпусков. Наконец-то Майра получит передышку, то есть вернется в полицию в отдел розыска пропавших людей. Исчезновений все больше и больше. Если как можно быстрее не выявить их причину, скоро и свидетели не останутся. Все исчезнут. Конечно, я преувеличиваю, но все-таки в Кэмерсон-Сити творится что-то неладное, и это нужно прекратить. А Майра в этом поможет. Она отличный специалист и просто счастлива. Счастлива возможности снова заняться любимым делом. Так, ладно. Здесь у нас что? Что, что через плечо? Ладно. Господи. Даю Это я даже не знаю. А, это подождите, это то, который противоречит там друг с другом. Зерно прорастет. Так, я понимаю, что мне биться с ним не надо, так берем. Все. Берем бутылочку. И это берем. Давайте, сваливаем отсюда. Опа. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, беги, беги, беги. Успел. Да только их двое было. Господи, эту тварь уже здесь. Мы его не трогали. Ну что ж. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте ваши комментарии. Это какой-то эпизод был короткий, конечно. Но тем не менее, вот эту тварь, которая сейчас изображена на рисунке, я должен буду как-то убить. Ну что ж, пока!